Сегодняшняя тема самооценка, на мой взгляд, одна из важнейших тем, так как благодаря высокой самооценке, только благодаря высокой самооценке человек может достигать успехов в своей жизни. Если вы знаете, есть профессия оценщик, который может оценить драгоценности или какие-то антикварные предметы. Чтобы понять, как это делается, давайте разберем само понятие оценка. Но прежде я хотел бы рассказать вам историю, которая основана на реальном событии. У меня есть друг из Марселя, который занимается тем, что он покупает скрипки, реставрирует их и перепродает. Такая у него интересная творческая деятельность. И вот однажды на барахолке он, поторговавшись, смог купить за 25 евро скрипку, которую он позже перепродал за 30 тысяч евро. В чем? Разница между продавцом и покупателем в этом случае. А в том, что продавец оказался очень плохим оценщиком. И вот, чтобы разобрать, как это делается, технику оценки, я отметил 7 пунктов. Давайте их разберем быстренько, так параллельно, как бы проводя параллель между предметом как оценивается и как мы можем себя оценивать первое первый пункт это возраст да? возраст это для нас это может быть наш жизненный опыт и как вы помните кикабидзе поет мои года мое богатство второй пункт это уникальность никто не будет спорить что каждый человек уникален даже наши э, отпечатки пальцев они неповторимы, как формы снежинок. Третий пункт – это культурная историческая ценность. В каждой жизни есть какая-то историческая ценность, то, что он пережил, и только он знает об этом. Четвертый пункт – материальная ценность. Может быть, вы скажете, сложно оценить себя в материальном плане, сколько человек может стоить 25 евро, 30 тысяч или еще больше, все зависит от вашей оценки. Пункт номер пять. Привязанность к историческому событию. У вас в жизни обязательно было событие, к которому вы привязались эмоционально. И может быть, это вас связывает с кем-то из ваших родных. И только вы знаете про эту историю. И пункт номер семь. Состояние вещи. Наше состояние, мы можем сегодня посмотреть, в какой ситуации мы находимся, в какой мы находились, какой путь мы прошли, чтобы прийти к тому, к чему мы пришли сегодня. Кто-то может возразить, что у него не лучшие, может быть, воспоминания, не лучшие воспоминания о том, как его воспитывали родители, может быть, не специально они а обесценивали ребенка в психологическом плане. Это похоже, знаете, на то, что как каждый в жизни, наверное, хоть раз покупал или продавал автомобиль. Когда покупатель приходит, что он делает? Он сразу не называет свою предлагаемую цену. Он начинает ходить около, под и так далее. То есть он рассматривает всю машину, все детали, чтобы найти... Зацепку как бы обесценить ее максимально ниже и потом предложить определенную сумму, которая чуть выше вот этой низкой оценки, но которая будет всегда ниже той оценки, которую вы дали изначально. Если в вашем случае у вас нет в окружении людей, которые восхищались бы вами и повышали вашу самооценку, вот подумайте о чем что сам совершенная личность, создатель вселенной, делает вам комплимент. Он вам говорит, в Библии написано, «Я создал тебя по образу и подобию своему». И также в Библии говорится, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Даже сегодня ученые Исследуя человеческий организм, пришли к выводу, что кажется, человек мог бы жить вечно. Каким образом? Объясню. Когда у вас рана, вы порезали руку, она заживает. Почему? Потому что происходит процесс восстановления клеток ткани. Человек сначала он, происходит у него процесс возобновления клеток, а потом перестает этот процесс и идет вымирание клеток. Таким образом человек стареет. И почему так происходит? Потому что кажется, если этот процесс мог бы продолжаться и дальше, и человек мог, мог бы жить вечно. Но это уже другая тема. Давайте разберем, что происходит, когда у человека высокая самооценка. Вы все знаете, что есть музей Лувр в Париже. И в Луваре хранятся 300 тысяч приблизительно экспонатов. Но только 35 тысяч выставлены в залах, остальное в хранилищах. Говорят, что если две минуты останавливаться перед каждым экспонатом, который выставлены в залах, вам нужно пару месяцев, чтобы пройтись по всему музею. И вот когда люди приходят в основном... Проходят по залам всяким римская там часть, греческая и так далее, чтобы в итоге прийти к самому основному, главному экспонату Мона Лиза или Джаконда Леонардо да Винчи. И представьте себе, не, не хочу критиковать, привожу пример. Многие люди, в том числе и я, подойдя первый раз к этой картине, они получают ощущение, как ни странно, разочарования. Почему, скажете вы? Дело в том, что в нашем понимании, в вашем воображении так впечатлилось, потому что мы все слышали об этом произведении искусства. И, кстати, оценщики ее оценивают в 850 миллионов долларов. И зная об этом, когда ты подходишь к этой картине, и что ты видишь перед собой – это картина небольших размеров, приблизительно 70 на 50, невзрачная и непонятно, что может дать ей такую оценку. Ну, может кому-то понятно, оценщику. Мне это непонятно, но тем не менее, эта картина стоит очень дорого, потому что ее так оценили. Вот вспомните в своей жизни чудо, которое сотворили вы сами, когда вы сделали что-то невероятное, что-то, что немыслимо просто, и вы достигли успеха в этом деле. И вот представьте, что хотя это звучит наивно, именно вот эта наивная вера в невозможное производит необходимые вибрации. И дает вам нужную чистоту волн, которая резонирует с силой или энергией Вселенной. Это то, что в Библии называется Святым Духом. И кто-то может задать справедливый вопрос. Разве только добрые люди достигают успеха в жизни? Конечно же нет. Потому что действует закон. Как в случае закона физики, например, закон силы притяжения. Если вы решили броситься с восьмого этажа, вы обязательно разобьете себе голову. Добрый вы человек или не очень, это не имеет никакого значения, потому что закон действует без исключений. Также в Библии говорится, что Бог дает солнце как праведным, так и неправедным. Это закон, который установлен во Вселенной. И он неизменен. Поэтому вместо того, чтобы противиться законам, установленным Богом, лучше принять их и пользоваться. Это похоже на то, как, например, полететь, это кажется неизбыточной мечтой человека. Но стоит ли ему... Разобраться в законах аэродинамики, и это становится возможным. Поэтому человек, который умеет себя оценивать, он владеет чувством собственного достоинства. Он владеет уверенностью в себе, что отличается от самоуверенности. Из этого исходит, что он умеет ценить и других людей, что возвращается ему в виде... Уважения и любви от других людей. И он все, что он не делает, достигает успехов в своих делах.